ПСИХОПАТИЯ ЖЕНЩИН Раньше, в начале своей карьеры женщины, я вообще не понимала мужчин, вообще не понимала мужчин. Я могла с ними флиртовать, я могла с ними встречаться, но они для меня были просто какие-то инопланетяне. Чтобы понять, что мужчина это точно такой же человек, у него есть абсолютно те же самые мысли, абсолютно те же самые эмоции, абсолютно те же самые страхи, и что вообще, короче, типа межполовые отличия, они не такие значительные, это было для меня такое огромное открытие для которого для того, чтобы его совершить, мне потребовалось проделать определенную работу. Потребовалась определенная работа, чтобы понять, что мужчина способен чувствовать. Я привыкла жить в угоду другим людям, что я всегда делала все в угоду другим, все в угоду другим. Меня учили в принципе в детстве, знаешь, что мужчина не умеет страдать, что мужчина не переживает, что мужчина не испытывает боль, что все это полная фигня, что мужик должен работать, короче, мужик должен. другим. В угоду другим. Это не про мужчин. С бабушкой с одной мне ее показали она забила своего мужа там 80 чем-то лет ему было сына дочь и внука топором забила потому что муж изменял ей 80 чем-то лет беду да. я да. после а его этого никогда не оценивал недооценивал ревность женщин я думаю да это конечно очень тонкая тема отдельная тема а, но ну, опять же чем она вызвана, да, То, как она вызывается, как она появляется, тоже вопросы, кто ее провоцирует, Награда с одной стороны, награда с другой. Забила топором всю семью из ревности. Тонкий вопрос, нужно разбираться, зависит от того, кто провоцировал. Женская мораль не более чем игра, и на деле ее не существует. Даже не феминистка или активистка мужских движений.